Привет, пацаны! И сегодня конец уже июня, решил я съездить на рыбалку, на карасика без лодочки. Просто по старинке, с удочкой, крючочек, поплавочек и будем долбить карасика. Вот сейчас кофеечек допью и вперед за орденами. Ловить я буду, как обычно, на реке Днепр, в Верхнеднепровском районе. Поехали! Так, приехали мы с Тарасом на место. Вот на таких камнях будем ловить сегодня карася. С прикормки мы карас, чеснок. Вот такой. Сейчас замешаем. Обычная удочка. Червяк красный. Опарыш. Еще кукуруза, да? И вареная кукурузка. Сейчас замешиваем, настраиваемся и поехали варить. Так, прикрышили. А, мы еще не крешили. Закрыха еще доставится. Сделали забросы. Трасса была поклевочка, но что-то не взял. Говорит, поклевка после 9 тут просто ужас. Рыба прям на берег сама выпрыгивает хватает за, за наживку, дергает за леску и кричит хозяин, вытягивай, да? Использую я такое обычное удилище трехметровое 3,7 метра лесочка у меня стоит Carp 0,39 миллиметров это 18,7 лб на 8,5 кг говорят здесь карась и короб, и что ты хочешь водиться. В общем, будем смотреть. О, тараса поклевочка, карасик идет родной идет. Давай, давай, тарас. Ха, молодец. Вот так, тарас размочился. Сейчас мы посмотрим, что он там взял. Сейчас он нам покажет. Вода на Днепре зеленая. Ну тут хотя бы каши нету. Это пока нет. как к обеду. Послушайте. Ну, к обеду будет, да? Угу. Ну покажи же нам карася, красавцу. Что ты там выхватил? О, такой. О, отлично. Нормально. Начало есть. То есть рыба в Днепре есть. Пусть не говорят, что нету. О, Тараса опять поклевочка. ВД гуляя. Давай. Что у нас там? Красс. О, лящик. Ля. лящик. Есть красавчик. Бери, его, бери. Потихонечку. Подводи, подводи. Вот. нет, не, не, ты же за леску Раз, есть красавчик. Сейчас покажешь нам наваренную наваренную кукурузку, да? на сырую кукурузку, да? Ну снимай, покажешь нам. Та раз уже размочился. Поймал карася, леща, а я что-то сижу как на стадионе <laughs> а зимою. <laughs> ничего нет. Ну ничего. Еще только полвосьмого, да? Да. Да. Так, скоро пойдет клев. Пойдет клев. Да. Что? Ты... А, да нормально. А, так и должно быть. Такой. А ну. Мне нет. А, вот так возьми его. Вот так запасть. За жабры? Не, не за жабры. Запасть его бери. Вот так уйдете? Вот да. Опа. А ты... <смех> что ж ты так неаккуратно? Но ну, ничего, зато он Будет приводить потомство Будет приводить потомство Молодец, все равно Водит, вводит у Тараса О, как гуляет хорошо Муча его, мучает, мучает Это ж плохо, что у тебя фрикцион зажат не, ну уже У до. Ты, да, да. Да, потому фрикцион. что, да, потому что надо, чтобы был фрикцион попущен. У тебя зажат фрикцион, он уходит, а получается ему не, некуда уходить, понял? Ты его держишь, он натягивает, и рвет, рвет. А так он, короче, он побежал, фрикциончик раз тебе попустил леску, понял? он полностью зажат не должен быть а было что-то хорошее вот и у меня есть да есть поклевка кадра давай давай давай давай иди сюда иди Я работаю, видишь, срабатывает фрикцион. Я его не рву. Опа. Ха -ха, успел зажать ногой его. Да, сюда надо подсаку было брать. Без подсаки плохо. Вот такой карасик. Вот такой карасик. Ну вот и я. Размочился, так сказать. Размочился на карасе. Приятный. Так. Сейчас. Да, пацаны, ловим, короче, на пробовали наваренную кукурузу и на сырую то на сырую кукурузку вроде идет вот так наживляю раз и пошел на заброс дальше карасик вот такой У тараса карасик раз есть Жи. рыбалочка продолжается караси идут все хорошо Идем поклевку. Тогда раз опять карасик небольшой, но результат вот а, хороший. хороший. Слабо зацепился, да? Хорош карась. Отличный такой. Для удочки. Неплохой. Вот так пробовали. Там я у нас в селе пробовал. И в траве с лодки пробовал, из берега. Вообще ничего нету. Приехали сюда на карьер в край села. И тут тебе, пожалуйста. А не, да, вот такой прекрасный карась клюет, просто отличный. Да. Хорошо взял, да? да вот как говорится, на тот свет. Угу. Заглотил на тот свет. Есть? А ну покажи нам его. У ну, пойдет такой, пойдет. Хороший. Да не, меленький, давит потихоньку, давит. В общем, пацаны, заснять саму именно ну, поклевку как-то не удается. Только ты там чуть-чуть розетта, а он... Только ты его начнешь. Короче, только камеру выключишь, таки и, и поклевка. Держи. Вот такой, такой хороший. Поехали дальше наживлять. И тут же сразу утарался Вот вроде. Видишь, попускай фрикцион, попускай фрикцион, попускай, попускай фрикцион, значит ты потеряешь. Вот как у Тараса вводит. Ведет, ведет, видишь, попускание не тот самый. Сильно, ты его Мари, Мари, вы мучай его, короче, мучай, мучай, иначе ты его не возьмешь. Там перечок хороший. Я понимаю, но он тебя его порвет, если ты будешь его насиловать, понимаешь? Поэтому. О, как вводит, вводит у Тараса, уходит, видишь? Вот, фрикциончик еще попусти. Попусти, чтобы он у тебя срабатывал. Опускай удочку, опускай. Не, не полностью что живу, так чувствую. Ого! Короче, парни, а такой только шая. Вот, снял с крючка взял. Сейчас посмотрим, что там у Тараса. Ну, вводит. Вводит хорошо. Просто. Видите, что творится. Давай, спускайся туда вниз и подтягивай его. Да, надо подсаку. Сделал большую глупость, парни, что не взял подсаку. Потому что на это место ехал впервые. В следующий раз буду знать, что нужно брать подсаку. Давай, давай, Тарас, давай, давай. Сильно его так до самого удочки до самой не доводи. Что-то хорошее. Мучай, мучай, мучай. Играйся с ним. Попускай его, приподнимай. Он сейчас устанет и все, и он сдастся, он будет твоим, потому что иначе он ты и сорвешь его. Давай, давай, давай, положу карася, короб, ну так это ж хорошо, это замечательно, муча его муча, иначе ты да, все в ожидании Да, парни, все в ожидании короче, Что там, что там Поплавок с ума сходит Вообще, короче Да, а, вот карась, карась, но хорош карась такой. Да Все, подводи его А это не карась Карась, карась? Это где? А хотя нет. Это коробчук короб маленький, потому что ну вот карась как бы тебя он захватил хорошо, и это тоже задалеко. да, подводи его, подводи, раз есть, вот тебе и короб, маленький, но хороший, стой, я тебе помогу, стой, стой, стой, стой, стой, дружочек, стой, о, вот он парни, этот красавчик который только что был пойман Тарасом. Вот так, возьми. Во. Вот такой красовело, парни. Молодец, Тарас. Вот чага. Вот куда у меня маленькая селетка? Ну, сама запрыгнула. Пожелала. Быть у тебя в садку. Пошел. Есть. Раз. Так, парни, наживляемся и лупим дальше. Что ты, забагрил? А ну, давай его сюда. Тут? Короче, парни. Взял он его вот так вот. Видите? Вообще. На таком децеле, короче, держится. Что-то просто. Так, раз. Давай, садочек. И пошел. Держи. Ты эту нитку откусить на не надо. Пошел. Срезал тебе. Я деду покажу. Ага. То он и так увидит. Где ты так все выйдет? Парни, зацепил кость крокодила, блядь. Так я что На карася вроде... Вроде, короче, такие удары карасячи. Ну, а, а вроде бы и нет. Ну давай хоть рожу нам покажи свою. О, волны. Наверное корот. Буфрикциончик. Буфлекциончик. Срабатывает. Ух, ух, хорошо. О, как удочка. Говорят, бюджетные удочки, фигня. Смотрите, как отрабатывает удочка. Так. Это же сила. Давай, давай, родной, давай. Сейчас мы тебя помучаем. Ты видала, малек убегает. Ха -ха. Давай, давай, давай. Покажись нам. Что ты такой противный? Давай, давай. Иди сюда. Ну иди, я ж тебя жду. Понимаешь? Что творит, а? Ты что, такой карасяка такой? Парни, вроде карась, только... Только такой, не маленький. Карась? Нет, чуда. нет. Да. Короб? Да, вроде бы. Карасяка, только смотри какой. О! А, нет, короб. Короб, парни. Такой красавчик. Ты наш. О! Вот такой малыш. Хороший на кукурузку. Давай снимаем тебя. С крючочка. Отдай нам крючок. О! Жадный такой крючок забрал. Не течет, Рыбка ловится. Ну и естественно цветет, не может, не прошу не быть зеленым. Так поехали дальше. Есть парень Карасик. Сидели мы, наверное, с полчаса. Ничего не было вообще никаких поклевок. Я уже начал был думать, что я все на сегодня когда таки не. не такой Красавелла пришел в гости единственное что поменял изначально ловили на кукурузу сырую молодую кукурузу а сейчас на Поставил кукурузу вареную. наваренную, проклюнул. На сырую не хотел. Вот такой красавчик. Ну, может, еще что-то возьмем. Будем будем смотреть. Так, парни, карася. Бля. К вашему вниманию представляю карась наваренный кукурузу вареную. Аба! Такой фраерочек Хоп! Гля, кукурузка такая умна, да по Раз и втыкла в гору, ба. Дума, не-не, друг. Короче, на сыру кукурузу сначала брала. Хорошо было. И короб ушел. Что у тебя там сошло? Этот ляж, да? Ляш был. А потом бац и затишье. Поставили кукурузку. Вареную. И начал брать. Вот такой. Карасик. Поехали. Парни. Морю еще одного карася. Морю. Ох вытворяя. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, короче парни бросил, ну заброс сделал, оба поплавок лежит, что это ты не встаешь, дерг, есть такой малыш, вот так, пошла работать, только вареная кукурузка, такая не хочет, Сейчас парни попробую поклевочку заснять, это все как-то не получается. Только камеру выключишь, так и клюет. Камеру включишь, не клюет. Рыба как чувствует, значит. На камеру сегодня работать не хочет, но мы ее заставим. справа от нас там лодочка стоит мужичок подъехал там на квок работает сомика ищет оп оп оп, оп. раз нету фальстарт кукурузки наверное тоже нету конечно так, сейчас наживим, осы едят тоже нашу кукурузу. Вот так наживляем. Есть, да? Он у Тараса тоже. О, Таранька! У Тараса Таранька О, ушла ушла, сошла, дергалась, пыталась выжить, выжила. Так. Делаем забросик. Сейчас подведем. Вот так. Да. Будем ждать. Еще одной поклевки. Была поклевка, ванна подсекнул. Старею, нервишки сдают. Оп, давай, давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Раз, есть контакт. О, наконец-то хотя бы на камеру клюнул. Давай, иди сюда. Не хочет, упирается. Что-то так Водит, водит. ой, что ты? Эх, какой малыш, красивый. Какой бодрый. Давай, давай, давай, давай, давай. Иди сюда. Раз. Есть контакт. О. еще один. Красавчик. <свят> Что такое? Сорвал или сожрала? Сорвал с грузиком. Короче, вместе с грузиком. А ну покажи. О, остался один поплавок. Давай, иди в чудный ящик. Бери грузок. Набирай там по старинке. Набираем грузков. О, есть у нас тарасики. Вот так. Сейчас еще раз. Мы как в том фильме. Бриллиантовая рука говорит, поедем на камни. Вот так. Одну штучку прицепили. Дело в том, что, парни, тут получается вот под берегом, практически где бросают, Идет уже глубина 4 метра. За мной находится карьер. Обычный карьер, где добывают гранит. Mm. Вот. Что-то не встает. Что-то. Что случилось? Запутался где добывают гранит. И вот мы со стороны карьера, с другой стороны карьера, получается, сидим на камнях. И глубина составляет 4 метра практически сразу под берегом. Вот как-то так. Что, ждем еще? Будут поклевки? Будем надеяться. Мужик на лодке плавает потихонечку. Туда отплывет на кок. Туда отплывет на кок. Манит сома. Ну, а мы сегодня с вами вышли на мирную рыбу на карася. Скоро, наверное, будем собираться домой. Порыбачили, душу отвели, удовольствие получили, рыбки поймали. Итак, парни, будем заканчивать сегодня рыбалку. На сегодня это был Последний, крайний наш карасик. Хватит. Будем ехать домой. Вот такой красавчик. На сегодня. Собираемся домой. Итак, парни. Сегодня мы были на рыбалке на реке Днепр В среднепровском районе На карасика Ловили мы на кукурузу сырую и вареную Такое как червяк, опарыш Даже не показывает, даже не берет Половили, отдохнули с Тарасом Собрались ехать домой Сегодняшний наш улов Это состоит вот так Верхний ряд Это мой улов а нижний ряд, это Тарас. Но у Тараса был сход. Два схода. И таких конкретных, что даже оборвало. А все оборвало. И грузок, и крючки оборвало все. Вот. И был один лящ, который тоже, можно сказать, Тарас отпустил. Пожалел, видать. Говорит, вырвался, уплыл. Та навряд ли, наверное, пожалел. Вот так у нас сегодня караси. И два коропа. Такие небольшие, два коробчука. Ловили мы сегодня на обычные удочки. Самые дешевые, самые бюджетные удочки. Вот они. Катушки тоже самые дешевые. Лотос стоит. У меня лотос, поплавочек на 3 грамма. Крючочек семерочка. Покусирую, семерочка. Лесочка стоит Carp 0,39 мм на 18 18,7 лб. Это 8,5 кг. Вот так вот. Сегодня мы отдохнули половили. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кому понравилось лайк, кому не понравилось дизлайк. Ну, мы старались. Всем пока-пока. До скорой встречи. Тарас, всем пока.